Всем привет, меня зовут Ефремов Кирилл, я являюсь руководителем представительства компании «Велюкс» на северо-западе. Всем добрый день, я Лев, я отвечаю за работу на территории в северо-западном регионе. Сегодня мы в гостях у прекрасной строительной компании «Красный апельсин». Мы заехали поделиться обратной связью по работе с этой компанией. Но сначала пару слов все-таки о нас. Что такое компания Вилюкс? Компания Вилюкс – это изобретатель мансардного окна. Уже 79 лет в мире и 29 лет в России. Кстати, в следующем году у нас юбилей, 80 лет. Приглашаем вас в гости на праздник. Так вот, почти 80 лет мы несем в массы идею комфортной мансарды комфортного дома, со светлой, прекрасной мансардой. И так как в России сейчас очень большой тренд на коттеджно-малоэтажное строительство, мы работаем с такими компаниями строительными, как «Красный апельсин». И здесь я передам слово Льву, он расскажет, как мы это делаем. А, собственно, хотелось бы рассказать, поделиться отзывом о совместной работе на примере конкретного проекта. Замечательный, на мой взгляд, проект, максимально интересный. Он трендовый, это ну, проект, который отражает нынешние технологии строительства. Я говорю о проекте Бертон Хилл. Там используется в том числе наша продукция на фоне других производителей. И мы совместно помогали компании «Красному апельсину» работать с этим проектом с точки зрения визуализации, чтобы объяснить, что человек приобретает, когда покупает вот проект в конечном виде, да, с нашей продукцией в том числе. У нас есть вот такой каталог, где мы показываем, как меняется пространство а с использованием нашей продукции и без нее. Соответственно, на примере э, проекта «Бертон Хилл» мы сделали визуализации внутренних помещений, которые кардинально меняют восприятие да, этого проекта. Мы хотели показать, как меняется пространство в мансарде с использованием нашей продукции внутри помещений, поэтому под конкретный проект совместно с компанией «Красный апельсин» сделали э, такие визуализации, которые максимально помогают вжиться да, в этот проект и понять, насколько он будет комфортным. С компанией «Красный апельсин» мы идем, грубо говоря, в ногу со временем а, и смотрим в одном направлении, а, о чем я сейчас говорю. О том, что мы а, хотим, чтобы пространство под кровлей и мансардное помещение было максимально светлым, красивым и приятным местом в доме. И на примере... Самым любимым местом. Самым любимым местом в доме. И мы... Стараемся продвигать такие решения, в том числе и на нашем портале, где мы размещаем проекты домов-строительных компаний Mansard.ru портал. Хочется поблагодарить строительную компанию Красный Апельсин за открытость, за то, что они смотрят с нами в одном направлении за то, что используют современные тенденции в строительстве и идут в ногу со временем. Хочу сказать слова благодарности компании «Красный апельсин» за, в первую очередь, поддержку всех наших идей. До сих пор мансардные окна – это не самый известный продукт, и с помощью таких партнеров, как ваша, мы продвигаем идею крутой светлой мансарды в массы. За это вам большая благодарность и респект. В преддверии Нового года хочу пожелать компании Красный Апельсин больше домов, больше довольных домочадцев и крутых светлых мансард с мансардными окнами Вилюкс. Я тоже хотел бы присоединиться к этому по поздравлению и пожелать побольше классных идей, побольше крутых проектов и построенных домов в следующем году.